давайте скажем так, год, конечно, это довольно маленький срок, -то, то, что появилось, то, что разрабатывалось уже долгие годы. И, несомненно, существует масса интересных вещей. Ну, я предложил бы для нашего разговора выбрать три вещи. Начнем с офтальмохирургии, потому что это то, чем мы занимаемся ежедневно. И там я сильно обратил внимание на новый очень интересный аппарат, который создан одной американской фирмой, таким, в принципе, стартапом, очень маленькая компания, которая придумала аппарат, очень недорогой, который открывает поверхность э, хрусталика при операции на катаракте, мы называем это капсулу Рексусом, э, открывает в течение 4 миллисекунд, э, и сам круг совершенно идеальный. То есть до этого мы это делаем или вручную, или используя лазерную технику. Лазер работает хорошо, но лазер очень дорогой. Более того, лазерный луч, предпосылка для того, чтобы лазерный луч работал, должна быть совершенно прозрачная роговица. Роговица – это передняя часть нашего глаза. А бывают случаи, что у людей, допустим, какой то бельмо на глазу, или еще что-то, что ты это не видишь. И даже вручную тяжело это сделать, потому что через микроскоп не так хорошо видишь. И вот э, эта компания придумала аппарат, который называется Zepto, который вводится в переднюю камеру глаза и в течение 4 миллисекунд, не секунд, 4 миллисекунд, создает идеальное, как говорится, открытие, крышечку в 5,2 миллиметра. Это вот с хирургической точки зрения. Можем коснуться и других аспектов все больше и больше появляется различных генетических тестов, потому что генетика развивается. За последний год появились еще пара дополнительных тестов, касающихся заболеваний, которые очень важны, касаются пожилого населения, так называемой дегенерация макулы. Надо честно сказать, что они интересны только для тех, у которой в семье известно, что слишком много случаев дегенерации макулы, и точность их еще небольшая. Но, по сути дела, это движение в правильное направление. И я думаю, это, может быть, приведет нас в ближайшие годы к возможности узнавать и это заболевание на особых ранних стадиях, для того, чтобы за ним соответствующе следить. Третий вопрос. Тоже где-то касается хирургии, где-то касается комфорта. В рамках хирургии на катаракте то, э, э, мы все больше и больше пользуемся совершенно специальными э, линзами. Линзы – это искусственные хрусталики. Мы их называем, называем линзами из сегмента премиум, потому что это линзы, которыми, допустим, можно видеть во всех расстояниях без очков. Есть некоторые линзы, которые больше сделаны для дали и для среднего расстояния. То есть на сегодняшний день офтальмохирург, который занимается этим профессионально, у него большой выбор различных имплантатов, но он не всегда знает, какой самый лучший для пациента. То есть он пытается это узнать во время обычного разговора. Люди спрашивают, вы больше ездите на машине, вы любите читать и так далее. Но, в принципе, это тоже все субъективные данные. Одна фирма придумала тоже очень интересный аппаратик. И он только косвенно касается этого. Он приделывается к очкам. Это такая маленькая камера. И это дается человеку, как говорится, на прокат, на день, на два. И камера регистрирует тип его жизни, что он делает. И тогда в течение довольно короткого времени вы можете эти данные анализировать и понять на самом деле, как выглядит будень этого человека, и за, счет этого, за счет этого подобрать для него оптимальную линзу. То есть, вот в этом направлении мы двигаемся. Ну, так вот, для примера: вот эти вот три вещи, которые бы я хотел подчеркнуть.